Здравствуйте. Сегодня хочу рассказать о том, что у нас предприниматели, а именно учредители и генеральные директора скоро смогут устанавливать юридический адрес юридического лица по своему месту жительства. Это означает то, что в принципе юридический адрес перестает быть но, ну, скажем так, местом нахождения компании в, в прямом смысле. А, то есть для чего это сделано? Для того, чтобы а, гарантированно а, уведомления судебные, налоговые от контрагентов а, получались, а, соответственно, юридическим лицом. А, устанавливая юридический адрес а, в качестве своего места проживания, генеральный директор или учредитель автоматически принимает на себя обязательства ну, в общем-то, получение этой почты. И любая корреспонденция, отправленная на такой адрес, ну, будет считаться по-прежнему, да, получена юридическим лицом. С одной стороны, это удобно, а с другой стороны, вот потерянная юридица, на мой взгляд, по-прежнему не будет получать почту, по-прежнему будут пропускать все возможные уведомления. И, в принципе, ну, наверное, бизнесу это позволит сэкономить на обслуживании абонентских ящиков, почтовых ящиков. Хотя, если в обычную квартиру, скажем так, придет пара тысяч писем по какому-нибудь банкротному делу, я думаю, что Почта России не сильно-то обрадуется такому, такому раскладу. Поэтому ну вот, у меня лично отношение двоякое к этой истории. Посмотрим, чем это обернется. Я думаю, что за вот этими вот движениями по переносу почтового адреса, юридического адреса в квартиру, автоматически последует следующий шаг со стороны предпринимателей. Это перенос в жилые помещения, скажем так, фактического юридического лица. да, То есть, скорее всего, в жилых квартирах так или иначе будут появляться некие офисы. Не хочу сказать, что возможно производство, потому что это совсем критическая ситуация, но офисы могут. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И тогда все будет хорошо.